Так, всем привет! Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, как меня видно и как меня слышно. По десятибальной шкале. Должно быть хорошо видно и слышно. что то я так немножечко взлохмачена. Добрый вечер, добрый-добрый-добрый десяточки, десяточки. Супер! Супер-супер! Наслушались музыки, кто-то уже... Писал долго музыку слушать, ребята, долго, но уже все, уже мы начали. Таня написала: единицу, Таня, тебя плохо слышно или просто ты нолик потеряла? Ну что, ребята, давайте мы с вами начнем и начнем мы традиционно с небольшого такого разогрева. Напишите, кто из какого города, кто откуда сейчас смотрит эту трансляцию и сколько у вас сейчас времени. А я вещаю сейчас из города Москва. У меня девятнадцать на часах. А сколько у вас? Нижневартовск 21 час. Угу. Челябинск 21.05. один угу. Москва, Светлана. О, привет. Красноярск 23. три на дым. А Геленджик. Ярославская область, село Бреетова девятнадцать Петрозаводск, Ростов великий. Круто, Улан-Удэ. Угу. Улан-Удэ 005. Круто, какая у вас должна быть мотивация, что вы сегодня пришли сюда послушать эту презентацию? Круто, потрясающе. 2105, Бузулук, Оренбургская область. Отлично. Итак, ребята, давайте так. Поставьте плюсики, кто меня уже знает, и поставьте мин минусы, кто сегодня видит меня в первый раз. А, важно понимать, да, сколько здесь а, людей, которые меня не знают. Евгения не знает, Татьяна не знает. Да-да-да, угу. Татьяна, я уже увидела ваш минус. А все остальные видели, знают, слышали, да? Окей, Светлана. Отлично. А давайте так, поставьте. А, Двоечки, кто еще не является партнером компании, кто пришел сюда послушать как раз-таки, как зарабатывать деньги и получить конкретные инструменты, как вы уже сможете в ближайшие неделю-две заработать тысячу евро и выше. Угу. Ага, Вижу ваши двоечки. Супер. Давайте тогда несколько договоренностей. Прежде чем мы начнем, да, прежде чем я расскажу, кто я такая, чем я вообще занимаюсь, о чем сегодня будет вебинар, я постараюсь за этот час выложить тот максимум, да, максимум той информации, которая поможет вам принять решение о том, чтобы принять решение, да, и понять, насколько тот инструмент, который мы сегодня вам предлагаем, кстати, здесь команда бизнес-профи, да, ребята, кто из бизнес-профи, поставьте восклицательные знаки. Но если вдруг у вас останутся вопросы и что-то вам будет непонятно, да, за, за этот час, ну, максимум час десять мы уложимся, вы обязательно обратитесь к тем, кто вас пригласил и скажите, я хочу, там, у меня есть вопросы, давай поговорим. Если договорились, да, машите головами. Второе, если в какой-то момент вам не нравится, как я выгляжу, что я говорю, о чем я говорю, вам не нравится, там, может быть, вы спать захотели, у вас просто плохое настроение, вам его испортили на работе или кто-то в маршрутке вам на ногу наступил, и вы пришли сюда с заведомо плохим настроением, давайте договоримся, вы не будете портить его окружающим, в том числе мне как спикер, вы просто тихонечко нажмете крестик и... Пойдете смотреть сериалы. Если договорились, да, ставим плюсики. И третья договоренность, которую хотелось бы с вами сегодня соблюсти, это я буду с вами разговаривать так, как будто вот мы с вами знакомы сто лет. Я. Давно провожу вебинары, и много, и много провожу и офлайн мероприятий, и намного проще изъясняться, когда я с вами на 100% откровенна, вы со мной на 100% откровенны, и мы общаемся так, как будто мы старые добрые друзья, не потому что там а, мы на самом деле друзья, да, а потому что так проще улавливать информацию, и я к вам буду на «ты», и вы ко мне тоже можете обращаться на «ты». Договорились? Если тоже договорились – Ставим плюсики или машем головами. Обычно на выступлениях онлайн я говорю, вот так машите головами, но здесь приходится обходиться плюсиками. Договорились. Итак, буквально пару слов расскажу о себе. Вот я смотрю, у нас три-два человека уже вышли, все. У них, видимо, уже плохое настроение. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Екатерина Терехова. Я инфопредприниматель. Что такое инфопредприниматель? Да, это я веду свои тренинги, свои программы. В 22 года через интернет я заработала свой первый миллион в традиционном инфобизнесе. Для кого это классный результат, да, можете поставить пятерочки. Вот. Потом долгое время его развивала, были взлеты, были падения, было тогда, когда выходило в совершенный ноль, было тогда, когда выходило максимальный доход миллион шестьсот за месяц. Вот. Но сегодня я пришла к тому, что бизнес-одиночек, кстати, есть здесь традиционщики, люди, у которых традиционный бизнес, которые не работают в команде, либо у вас команда наемных сотрудников, поставьте плюсики, если да. Я поняла, что у этого бизнеса есть некие свои минусы. И, например, минус был такой, когда ко мне приходили студенты, а я обучаю инфомаркетингу, то есть как развиваться через интернет. И они зарабатывали, начинали зарабатывать через интернет, и я с этого ничего ничегошеньки не получала. Это первый момент. Второй момент, вы знаете, не хватало, наверное, какой-то определенной командной работы, не хватало какой-то движухи, признания, когда сидишь все время за монитором. А есть здесь, например, мамочки в декрете или удаленные работники, кто работают через интернет. Вот поставьте плюсики, если да, я вижу, что бизнесменов у нас сегодня нет. И начинаешь немножечко деградировать, да, очень тяжело становится сам с собой, тихо я веду беседу, вроде бы ты как бы с людьми и как бы не с людьми, и это на самом деле утомляет, да? если вот вам это знакомо, можете тоже поставить плюсик. Так, и сегодня я вам расскажу о компании Win-Win People Capital. Это компания, которая на самом деле, вот у меня давно ничего не вызывала такого, знаете, огонька внутри, когда вам, когда хочется что-то делать, хочется, хочется работать, хочется кричать об этом предложению ми миру, хочется рассказать как можно больше о том, что же это за инструмент, что же это за компания, и, в общем-то, наверное, я к этому перейду. Если готовы, поставьте воспитательные знаки. Итак, на самом деле... Начну я с того, что сегодня очень многие люди задаются с вопросом, где взять денег. Где взять денег? И у кого есть хотя бы одно, одна из причин искать деньги, которая есть на слайде, поставьте единичку. Может быть, вы уже пробовали искать в каких-то пирамидах, финансовых хайпах, вложи деньги, вложи копеечку, получи две копеечки. Да? Высокий риск, риск открыть свой бизнес. 95% бизнесов сегодня закрывается. Экономия на всем. После 40 лет, если есть здесь люди, кому да, после 40 тоже можете поставить плюсики, ты уже не нужен работодателю. Несколько разных работ, мало платят, кредиты, долги, новые профессии появляются, старые профессии становятся ненужными. И на самом деле ты становишься неудел. И вот этот постоянный вопрос, где взять денег, он очень сильно... У нас, знаете, как ты находишься в постоянном стрессе. Я помню те ситуации, когда нам нечего было платить за съемную квартиру, и я помню, как, как мы с мужем просто у нас такое, знаете, было состояние ну, вот, вечного стресса, который ты переносишь на детей, на друг друга, да, и начинаешь, а, ты чувствуешь, что ты прям, ты не ты, да, как в рекламе, ты не ты, когда голоден, так ты не ты, когда нет денег. И 90% людей не умеют управлять деньгами. То есть на сегодняшний день покупательская способность снижается, зарплаты не растут, бизнес испытывает непростые времена, Инвестирование дикое, безграмотное, пирамидальное. И богатые продолжают богатеть, бедные беднеть. И все это потому, что как раз таки люди не умеют правильно, даже теми суммами, которые у них есть, они не умеют правильно распоряжаться. Что мы сегодня вам предлагаем? На чем основывается компания Winwin -win People Capital? Кстати, вам нормально мой темп разговора? Ничего, что я просто стараюсь очень быстро говорить для того, чтобы дать вам максимум информации. Если вдруг вы будете не успевать, ничего страшного, будет запись, да, вы ее попросите у тех, кто вас пригласил, переслушать. Хотя до записи обычно руки не доходят. Все нормально, да, по темпу хорошо. Я вообще очень люблю быстро, да, чтобы... За 40 минут отстрелялась, быстренько рассказала, все в темпе, все хорошо, отлично. Итак, на чем основываются принципы компании WinWin -win People Capital или какой, какая есть миссия у этой компании? Это несколько основных столба. Первое это умное потребление. Второе это бизнес под ключ. Третий, это бизнес, который работает на тебя 24 на 7, 365 дней в неделю. Даже когда ты спишь, вот кто бы хотел такой бизнес, когда ты спишь, но у тебя есть люди, например, во Владивостоке, которые ты знаешь, что в этот момент работают, и ты проснешься, и у тебя... 100 или 200 или 300 евро на счете. Кто бы хотел такой бизнес? Поставьте восклицательные знаки. Деньги приносят деньги, и самое интересное, что здесь у нас очень успешное классное окружение и самореализация. Помните, тоже есть такая даже поговорка, что а, ты это ну, скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты, да, так и здесь. Итак, вот в общем-то четыре основных инструмента: умное потребление. Я хочу, чтобы вы самое главное вы запомнили, на чем основывается компания: умное потребление, бизнес под ключ, акционирование и обучение. Четыре основных важных критерия, по которым в себя, скажем так, включает компания Winwin -win People Capital. И как будет выглядеть наша экосистема? Сейчас, конечно, наверняка ничего не понятно, но вот это то, что иногда, знаете, приходишь на презентацию компании, и там рассказывают тебе про какую-то чудо-баночку. Кто был на презентациях каких-то компаний, поставьте плюсики, да? То есть там рассказывают про какое то чудо-баночку, либо чудо-помаду, либо чудо-тени. Девочки, да, очень часто на такие на такие презентации, вот, и продают либо какие-то продукты, либо как бизнес. Сейчас очень модно продавать, что давайте деньги, мы сделаем деньги. У нас а, в компании есть, будет, будет, есть уже целая экосистема. То есть, что это такое? Есть клиенты... Клиенты могут стать партнерами, их чуть меньше, да, то есть партнер, нам всех партнерства не нужны, а вот клиентов у нас много. А у нас есть сегодня уже онлайн-шопинг, у нас будет мобильное приложение онлайн-кэшбэк, будет своя платежная система, свой диджитал-банк и система блокчейн. То есть, кому сейчас вот непонятно, о чем я говорю, и вообще все эти слова, это для вас такое, знаете, и ты чувствуешь себя немножечко блондинкой, поставьте пятерочки, ну, честно, да. Я когда первый раз слушала, я не, не, я не понимала, о чем это, но мне было жутко интересно. Отлично, спасибо за честность. Итак, давайте расскажу. Умное потребление. Что это такое? Это покупай в интернете и получай возврат на карту. То есть ты делаешь заказы всего того, что ты раньше и заказывала или покупала, то есть вы ну, знаете, вот кто сталкивался с сетевым маркетингом, да? поставьте плюсики. Этот бизнес преподносится как свободный бизнес, рекомендуй то, что тебе нравится и зарабатывай на этом деньги. Но на самом деле компании немножко лукавят. Если вот так по чесноку, компании лукавят, они говорят Рекомендуй наш именно товар, рекомендуй именно нашу продукцию, нашу услугу и за это получай деньги. Я была в традиционном сетевом бизнесе и вы знаете, когда я пришла однажды в свой офис своей компании с помадой другой фирмы, меня назвали предательницей. Вот такой вот бизнес. Но это, конечно, все в шутку, и при этом, что мы говорим? Мы говорим, что если тебе нравится ходить, если тебе действительно нравится какое-то кино, если тебе действительно нравится какая-то помада, девочки, если тебе нравится какой-то определенный магазин автозапчастей для мужчин, да, ты можешь реально рекомендовать его и за это получать процент. Теперь во всем по порядку. Умное потребление, то есть ты покупаешь в интернете. Кто покупает уже в интернете, поставьте восьмерочки. Например, на 50 тысяч рублей в месяц, это 600 тысяч рублей в год. И за 10 лет, это ну, 6 миллионов рублей, примерно твои траты за 10 лет. Если мы посчитаем 10% кэшбэк, это 600 тысяч рублей, ты можешь сэкономить за 10 лет. Ребята, поставьте плюсики, кто нашел бы, куда потратить 600 тысяч рублей. Или, например, если за 10 лет это 600 тысяч, то 60 тысяч в год. Кто бы нашел, куда потратить эти деньги? Второй момент. То есть ты сам умно покупаешь, и ты приглашаешь друзей, и получаешь процент от их покупок. То есть что это такое? Это кэшбэк-платформы. На сегодняшний день это кэшбэк-платформы, которые популярны в Европе, Америке, не у нас. Да? E Retail, RetailMeNotes. И вот представьте себе, что эти платформы имеют а, в месяц а, 23 миллиона посетителей. 20, вот кого эти цифры впечатляют, да, кто особенно связан с интернетом, понимаете, какое это количество посещений в день, это огромное количество посещений, 23 миллиона посетителей. И вот представьте, что примерно миллион из них а, придут по вашей рекомендации или рекомендации ваших знакомых. Из каждого человека вы будете иметь хотя бы по рублю. Кто уже понимает масштабность этого бизнеса, поставьте, пожалуйста, десяточки. А почему это возможно в России? На сегодняшний день то есть некоторые говорят, что Европа, Америка, окей, с этим все понятно. Да? А, вот, а, а у нас-то, в чем у нас смысл? Сегодня рынок российской интернет-торговли, обратите внимание, в 2010 году это было всего лишь 260 миллиардов рублей. На 2016 год это уже 900 миллиардов рублей. Это общий рынок интернет-торговли. А теперь посчитайте 1% от 900 миллиардов рублей. Вот кто шустрик, посчитайте, пожалуйста, 1% от 900 миллиардов рублей. Я буду ждать от вас. Напишите, сколько это будет. У меня калькулятор даже такой цифры не знает. 9 миллиардов. Вот. Представьте себе, что 1% и эти самые 9, даже пускай 1%, это а, может быть оборот ваш и а, ваших знакомых. И представьте, что с этого оборота вы можете иметь, например, 10%. Как вам такие цифры? Я понимаю, что некоторые люди пришли сюда, ты мне расскажи, как мне 10 тысяч рублей до зарплаты заработать, чтобы за кредит заплатить. Но я знаю, что здесь есть люди, которых возбуждают и большие цифры тоже, такие как я. Я, например, всегда возбуждаюсь, когда это большие цифры. Вот кого сейчас тоже это так вот немножечко заставляет задуматься, да? поставьте плюсики. Я расскажу, как заработать 10 тысяч тоже, не переживайте. А какие товары покупают в интернете? Напишите, пожалуйста, какие товары вы, вы, может быть, покупали уже в интернете. 30 миллионов рублей в месяц возбуждает. Да, мужчины меня точно понимают. У меня в этом плане мужской склад ума. На сегодняшний день у нас уже более 700 магазинов на платформе. То есть вы можете зайти на нашу платформу и уже покупать, возвращая себе процент со своих покупок. У кого кто сколько уже возвращает, да, напишите, пожалуйста, какой процент, сколько денег вы уже вернули через кэшбэк платформу. Смотрите, какие это магазины. Это Ашан, это Алиэкспресс, это Ламода, это eBay, Деливери Клаб, это Вайлдбейс, Букинг Инстамарт, MyToys, One2Trip, то есть на самом деле сегодня более 700 магазинов уже есть на площадке, эта платформа готовилась 4 года, вот Юрий вернул себе 350 рублей. Я уже, наверное, более 6 тысяч сэкономила, 369 рублей, еще много в ожидании, Литуаль 224 рубля. Вот, ребята, кому не лишний, да, вот эта мелочь, но ну, кому было бы приятно эту мелочь себе возвращать на карточку. Не просто баллами потратить в тот же магазин, а реальными деньгами, которые вы можете пойти и потратить абсолютно в любом другом магазине. То есть вы получаете деньги, вообще не лишние, правда? То есть мало того, что у вас кэшбэк, например, есть на карте, кто пользуется уже картой с кэшбэком, так еще и себе, так еще плюсом возврат. На Бонприксе много заказываю. Это, в общем, кэшбэк-платформа, это первый продукт компании. Второй продукт компании, который планируется у нас, это свой диджитал банк. Ребята, кто хотел бы стать акционером Digital банка ну, Что такое Digital банк Это просто банк, который не имеет представительства на земле. Это новый финансовый продукт. Это будет а, легальный финансовый продукт на системе блокчейн. Для тех, кто пока не очень хорошо понимает, что такое система блокчейн, я вам рекомендую изучить, что это такое. Это технология будущего, и сегодня ее уже признали все абсолютно. И, и а, у нас будет блокчейн 3.0. То есть это то, что пока, ну, пока этого нет, да? мы будем одни из первых, кто эту технологию будет использовать. И вот представьте себе, что для наших партнеров есть такая возможность, как быть акционером Digital банка Вы знаете, я люблю цифры, я люблю считать, и при, примерно я посчитала, что один опцион, это для тех, кто в теме, для, для партнеров, для вас в первую очередь сейчас рассказываю. Где-то через 2-3 года будет приносить вам 1250 долларов в год. Один. Сегодня один опцион стоит 69 или там около 75 евро. Представьте, насколько это процентов вырастет его ценность. Кому нравится, да, можете поставить улыбочки. Почему именно Digital Bank? Да? Сегодня динамика развития сегмента Digital Bank в США, вы можете ее увидеть. И обычно все, что происходит в США, все приходит к нам. Да? Кто это замечал, то есть мы постепенно тоже начинаем догонять. И сегодня у нас тоже есть такая серьезная динамика в эту сторону. Так будет выглядеть архитектура нашей системы, то есть это... Как я уже сказала, да, будет свой банк, будет мобильное приложение, будет определенная интеграционная шина. Что это значит? Это значит, что представьте себе, у нас будет такая штука. Мы уже заключили договор с а, кассовыми аппаратами, которые есть во многих магазинах. Представьте себе, что вы на свою карточку подключаете определенную а, ну, чип, типа чип, я не очень хорошо понимаю в технических терминах, приходите в любой магазин, расплачиваетесь, и вам также начисляется кэшбэк. Круто? Да, пока это не работает, пока работает только онлайн. Но так как работает онлайн, мы уже прекрасно понимаем, что это реально будет, и у нас есть уже договора с этими компаниями. Плюс это система блокчейн, и плюс это мобильное приложение для телефонов. Плюс у нас будет своя собственная платежная система, то есть это для тех, кому интересно инвестирование в линейные бизнесы, свой кэшбэк офлайн. Кому, кстати, нравится идея, что через год, ну, может быть, ну, примерно через год вы будете не только через платформу получать возвраты себе, но и через мобильное приложение. То есть, представьте, вы приходите в любой магазин, вы расплачиваетесь, указываете, ну, вернее, делаете такую штучку через, прикладываете, как сейчас Apple Pay, например, и вам денежка снова капает на карточку плюсиком, да? Вообще очень крутая фишка. Я очень жду выхода этого приложения, и я понимаю, что это будет. Можно, конечно, будет, ребята, вот те, кто сегодня в гости, присоединиться тогда, когда это будет, но, скорее всего, тогда мы уже весь рынок поделим между собой, между партнерами. Вот. Вы сможете быть только клиентом. Наша цель за 5 лет, очень амбициозная цель, пригласить 10 и более миллионов клиентов. Кому нравятся амбициозные цели, да, ребята, это для вас. И самое интересное, что это беспроигрышный вариант. Вы не можете разориться, получая прибыль. Сама платформа готовилась 4 года тщательной подготовки. Ребята, теперь задам такой вопрос. Для кого важно, за кем идти? За кем идти поставьте плюсики. То есть, кто лю те люди? То есть, вы понимаете, что сейчас я вам рассказала первую часть про продукт компании. Во второй части я сейчас вам расскажу, как на этом продукте можно заработать. Кому это интересно, да, то есть как заработать на этом продукте, поставьте восклицательные знаки, я вам расскажу. Но для меня, например, очень важный критерий, это за кем идти, я вижу, что Артем пишет тоже для меня, да, и другие ребята ставят плюсики. Когда я, а, расскажу немножко, отступлюсь, да, выдохну, выдохнуть дам вам и себе. А, когда я... А, Полгода назад я озаботилась тем, что я хочу в сетевой бизнес. На самом деле некоторые шугаются этого слова, но сетевой – это круто. Это одна из лучших моделей бизнеса, которая сегодня есть вообще в пространстве. И вы можете почитать тот же Дональд Трамп, да, вы все его знаете, ему, по-моему, ему да, задали вопрос, что, что бы вы делали, если бы вы сейчас, там, например, стали бы банкротом. да, И он тогда сказал, что я бы нашел классную сетевую компанию и начал бы выстраивать с ней бизнес. А вот, и многие авторитетные источники говорят, что это классный бизнес. И вы знаете, я стала искать буквально полгода назад какую-то сетевую компанию. И мне позвонил, позвонили два моих друга одновременно. Это очень крутые ребята на интернет-пространстве, один из них, кстати, был Антон Агафонов, и дали свои предложения. И, вы знаете, я очень выбирала и очень тщательно подходила, потому что сегодня мое имя на рынке кое-чего стоит, и мне потерять репутацию будет совсем-совсем неинтересно, пойдя в какой-нибудь там лохотрон, простите за мой французский, я обещала как как на кухне с вами, я бы так сказала, да, лохотрон. И Антон да, Агафонов, кто его, кстати, знает, поставьте плюсики, это топ-лидер сегодня, это акционер компании, он организатор крупных отраслевых конференций в МЛМ, он создатель своей передачи, своей книги. И он очень сделал мудрую вещь на тот момент, он познакомил меня с президентом компании, да, пригласил меня на встречу. И... Филипп тогда, Филипп Рибияр, это президент компании, он сказал очень мудрую и правильную вещь, ребята, которая меня очень сильно зацепила. Он сказал много вещей, но вещь, которая меня очень сильно зацепила, это он не стал хвастаться, он долларовый миллионер. У него там куча тачек, недвижимости на Кипре, несколько квартир, домов и так далее. То есть он сказал, что моя цель, моя цель это создать сообщество людей, которые будут продвигать актуальные продукты на рынке, не продукт прошлого, все поняли, о чем я говорю, да, не продукт будущего, который непонятно еще будет или не будет, выстрелит или не выстрелит, а то, что актуально сегодня. И моя цель уже в этой компании создать 100 долларовых миллионеров. И у него есть этот опыт, он уже выпустил более 100 долларовых миллионеров, и теперь он этот опыт хочет повторить и приумножить. Кому откликается? Вот это поставьте, пожалуйста, пятерочки. То есть человек не сказал, что я, там, и гигей, мы всех порвем, мы будем лучшей компанией, как некоторые там, да, Машу Шашка. Он сказал очень мудрые вещи. И мне это, это прям реально очень сильно зацепило. И я вот в тот день, я приняла решение, что да, я с этой компанией, я... А я абсолютно на 100% с этой компанией, мне откликается это, я тоже хочу. Не только сама зарабатывать, чтобы мои люди зарабатывали. Я понимаю, что свой бизнес, например, я своего брата не позову. А в этот бизнес я могу, я знаю, что он здесь сегодня присутствует, и а, я, я счастлива этому, что это становится моим семейным бизнесом. Плюс мой муж, он не спикер, он не тренер, он тоже не пойдет в мой основной бизнес, но в этом бизнесе он может себя проявить. И для нас это действительно уже становится семейный бизнес, вот кому тоже хочется такой инструмент, чтобы это был семейный бизнес, поставьте плюсики. Также из среди основателей Наталья Ярославцева, вице-президент по развитию, основатель, психолог, коуч предпринимательства в сфере продвижения товаров, бизнес-консалтинг и вообще, вы знаете, это душа нашей компании. Вот она единственная женщина среди основателей, это душа. И Игорь Яковлев, это исполнительный вице-президент, основатель. Вот как раз-таки Игорь Яковлев разрабатывал эту платформу. Он тоже не спикер, но он айтишник. То есть у него образование MBA и MBI, он в IT-индустрии более 20 лет, умнейший человек, сильнейший, умнейший человек. Вот такие основатели, если вам они нравятся, да, можете даже поставить плюсики. Артем пишет, что тоже родственники здесь, Тру круто. Итак, как тратить меньше, все очень просто, то есть заходите на платформу, оформляете заказы и получаете выгоду. Я не буду на этом останавливаться, потому что я думаю, что вы пришли сюда не за тем, как экономить, узнать, да, а за тем, как зарабатывать. Итак, если все-таки а, вы хотите стать клиентом, да, и вам интересна именно эта возможность, это первый, это статус Silver, он бесплатный, то есть здесь вы можете получать кэшбэк до 20% от стоимости покупки и скидки до 90%, это решают магазины, это не фиксировано. А то некоторые говорят, вы обещали нам скидку 90%, ребята, это не мы, это магазины выставляют. Итак, бесплатный а, клиентский Silver. Второе – это Gold, это VIP-клиенты, это стоит 34 евро навсегда, вот 34 евро. А зачем нужен этот статус, если вы хотите больше кэшбэк, То есть, например, получать не 100 рублей, а 200 рублей, не 300 рублей, да, а 700 рублей, то вам, конечно, имеет смысл взять карту Gold. Это основной продукт нашей компании, как раз-таки карта Gold. И те, кто в этом статусе клиенты Gold, они также могут приглашать своих друзей. И есть бизнес-партнерство с компанией, это возможность, которая дает зарабатывать уже, ну, скажем так, в ближайшее время. Я хочу вас познакомить с некоторыми из наших партнеров, Вот, собственно говоря, начинаю скромно да, с себя, инфопредприниматель за 4 месяца заработала в этом бизнесе 945 тысяч рублей, из них получается 400 тысяч за последние две недели. Ребята, кому кто хотел бы такие результаты, поставьте, пожалуйста, десяточки. Но мои результаты, я знаю, многих не удивляют, поэтому я не хочу ими хвастаться особо, потому что я предприниматель, и многие меня знали до этого, и говорят, ну типа, для меня это, честно говоря, небольшие деньги, мне даже как бы их не по себе их показывать. Но мне бы хотелось похвастаться результатами своих партнеров. А Федорова Алена, вот она здесь, пишет, ути, <смех> какая прелесть. А за 21 день Алена заработала 38 500 рублей. Причем, ребята, 21 день, да, они так, они так написали, на самом деле Алена работала дней 10, потому что она сначала присоединилась, потом укатила отмечать день рождения и, в общем-то, была не в фокусе на бизнесе. И вот за последние 10 дней она заработала 38. 500. Кому нравятся эти результаты, да, можете тоже поздравить. Алена вообще-то журналист. То есть она никак не связана с бизнесом. Профессия далеко. Мамочки в декрете. Есть здесь мамочки в декрете? Евгения Шманева. За три месяца 89 тысяч 5 рублей мамочка в декрете. Ребята, как вам такие результаты? По-моему, очень круто, да? То есть просто дополнительных денег. Понятное дело, что как бы... Хотя вообще это больше, чем зарплата в некоторых регионах. У нас есть не только девочки. К нам присоединился буквально на днях инфопредприниматель, инфопредприниматель. Артем Плешков, я очень горжусь, что Артем именно в нашей команде бизнес-профи, и он за 10 дней, вот не поменяли на слайде, 38, 377, это было на вчера, на сегодняшний день у Артема 59 тысяч рублей за 3 дня. Вот, видишь, соврали. В общем, переделаем слайды, 3 дня, я не знаю, кто написал 10 дней, 3 дня, 59 тысяч рублей, ребята, вот круто, я думаю, что это не предел. А, Юрий Капустин, да, некоторые вот кто, ребята, есть здесь а, люди а, старше 45 лет. А люди, которые иногда говорят, мы уже старые. Мы уже как бы этот бизнес не для нас. Это вот вы тут молодые зажигаете. Вот вам, пожалуйста, результаты за 16 дней. А, ну, Юрий, давайте так, давайте по, по, по чесноку. Юрий в компании... А, компании месяца три, но он очень долго наблюдал. То есть если Артем а, присоединился сразу за три дня, 59 тысяч рублей, то есть он включился, эгегей, вообще крутой действительно, а Юрий, как а, человек уже а, взрослый, осознанный, а, долго наблюдал сначала за нами, потом приехал на мероприятие, у нас 7-8 октября было первое мероприятие, и как бомбанул за 16 дней, 40 тысяч 810 рублей. Прикольные результаты, ребята. На самом деле, да. Итак, как стать партнером, чтобы начать зарабатывать вместе с нами? У нас есть 4 варианта бизнес-партнерства. Вообще, давайте так, кому нравятся результаты, напишите, да, там, вау, супер, восклицательные знаки. Я знаю, что люди, которые извне, они обычно очень сильно стесняются писать. Ребята, не стесняйтесь. Но ведь на самом деле я знаю, что за 40 тысяч рублей, например, некоторые там целый месяц работают, а и то и меньше получают. Итак, как стать партнером в наш, нашей компании, в нашей команде? Кстати, всех, кого я показывала, это наша команда бизнес-профи. Да, продукт сам себе продает, надо просто сказать, куда деньги платить. 100% тем. я тоже так. Я не понимаю отказов в этом бизнесе, у нас их нет. Итак. Есть четыре варианта участия. Платинум, Black, Black Extra и Business. Они отличаются количеством Gold Card. То есть, что такое количество Gold Card? Вы как бы покупаете их оптом и можете предлагать потом своим знакомым. Например, на пакете бизнес 38 Gold Card. Вы их продаете по 34 евро. Сам пакет стоит 895. Продав Gold карты, вы уже в плюсе. Это 1300 евро вы получаете. Потом второй, второй момент. Пакеты отличаются возможностью купить опционы. Обратите внимание, что что такое опционы. Это а, бумажка, которая гарантирует, что вы станете акционером банка, как только он откроется. И сегодня эта бумажка стоит уже 70 с лишним евро. И на разных пакетах есть разная возможность их купить. 4, 9, 20 или 38 опционов. И обратите внимание, что на пакете бизнес есть 4 опциона, по а, ну, 4 опциона входят. То есть, а, это говорит о том, ну, вы можете посчитать сами, что 70 на 4, да, и плюс э, карточки, то есть выгодность этого пакета. Дальше, активность. Что такое активность? То есть, если вы становитесь партнером, то вы должны подтверждать, что я как бы, я в теме, и у вас в месяц идет покупка голд-карты за 34 евро. То есть, так же, как продукт, да, вы покупаете в любом другом магазине. А если бизнес, то 4 опциона уже мои. Да, Наталья, поэтому я всегда говорю, берите бизнес. Не, как бы, не тормозите, берите бизнес, да, для тех. Вот остальные пакеты это для тех, у кого совсем без вариантов. Вот, активность это вы подтверждаете, что вы в теме, вы в системе, она 34 евро. И обратите внимание, что на бизнес-пакете активность проплачена уже на 12 месяцев. Дальше, кэшбэк П.ро. А кто бы хотел получать процент с оборотов? С кэшбэка магазинов. Ребята, поставьте плюсики. Вот функция кэшбэк про дает эту возможность. Сейчас объясню, что это такое. Вообще вот бизнес пакетов, их всего 1000. И на сегодняшний день их уже меньше 300. Ребята, их меньше 300. И я не шучу, каждый день у нас включается только в нашу команду по 5-10 бизнесов. Ну и плюс там Black Extra и так далее. Каждый день. А на уровне компании их осталось меньше 300. Что такое кэшбэк-про? Например, вы подключаете какой-то магазин, которого нет еще на платформе. Вы подаете документы, общаетесь с магазином, он говорит, ну да, почему бы да, по сути, собственник ничего не теряет. Он присоединяется на платформу и проходит какой-то оборот. Например, оборот миллион рублей, кэшбэк 100 тысяч отдается людям. И неважно, этих людей пригласили вы, или пригласила я, или вообще их никто не приглашал, они сами нас нашли, вы получаете 10% от их кэшбэка. Ребята, это пожизненный пассивный доход. Это не такие большие деньги, как, например, от сети, которые вы видели, да, только что, как примеры партнеров, но это тоже пожизненный пассивный доход. Кто это понимает, поставьте, пожалуйста, пятерочки. И чем больше магазинов вы подключаете, тем больше ваш процент. Максимально 15% от кэшбэка. Итак, теперь давайте так, кому интересно узнать про бонусы или как конкретно начисляются деньги. Оставьте, пожалуйста, плюсики. У нас есть 7 бонусов для партнеров Win-Win People Capital. Обратите внимание, для партнеров. То есть это те, кто взял себе а какой, какой-то пакет? Галина, вижу ваш вопрос, задайте его, пожалуйста, в конце, я отвечу. Партнеры – это те, кто платинум, блэк, блэк экстра или бизнес. Понятно, да? Окей. 7 бонусов. Первый бонус – это кэшбэк-бонус. То есть, когда а, вы пригласили Евгения, Евгений получил кэшбэк 10 тысяч рублей, вы с этого кэшбэка получили 500, 500 рублей. Это небольшие деньги, если только вы лично приглашаете. Но если, например, вы а, статусе black, extra или бизнес, то а, обратите внимание, вот сколько вы можете конкретно пригласить человек пользоваться кэшбэк-платформой. Напишите просто цифру. Вот сколько вы вообще в принципе знаете людей, скольким вы можете рассказать. Ну, например, даже если вы блогер, или если у вас есть влиятельный инстаграм, или база подписчиков, или вы там продвигаете какое-то видео, ну, пусть это будет тысячи человек. Но вот среднестатистический человек, сколько вы можете рассказать скольким знакомым про кэшбэк-платформу? Куку, ку 20. Угу. 200, ставки растут. Следующее 2000, нет, 200, 500, так. Ну, положим, вы можете рассказать 200 человек, правильно? И вот представьте, давайте в геометрической прогрессии, что эти 200 человек расскажут также двумя двум, каждый по 200, те каждый по 200, те каждый по 200, ну, и там, в общем, очень большие цифры получаются. И даже если это разделить все на 10, у вас на 10 уровне будет больше 2 миллионов людей. А теперь посчитайте, что больше, по 100 рублей с 200 человек или по рублю с 2 миллионов? Что больше, по 100 рублей с 200 человек или по рублю с 2 миллионов? К чему я вам это показываю и рассказываю? Это к тому, что, да, это к тому, что некоторые говорят, ну, зачем мне там троллевали, я вот возьму себе карточку или там платину, да, и там буду так а, работать. Но обратите внимание, что а, если у вас глубина 10 уровней, то а, у вас как раз-таки по рублю с 2 миллионов. Да, на сегодняшний день нет такого количества еще пользователей, но в этом и плюшка. Когда здесь будет миллионы пользователей, вы уже ничего не сможете сделать. А если вы начнете сейчас рассказывать людям, и пусть они даже там становятся клиентами, кто-то партнерами и начнут покупать через нашу платформу, через 2-3 года здесь реально будет 2-3 миллиона людей. И вы с них можете зарабатывать даже по одному рублю. Это 2 миллиона, ребята. Пусть из этих 2 миллионов только десятая часть будет в вашей команде. Но 200 тысяч это тоже деньги. Для кого тысяч это деньги? Поставьте плюсик. Это первый бонус. Он такой на будущее. То есть он будет на будущее, да? Gold бонус – это когда у вас есть карты в пакете, вы получаете возврат 34 евро за человека, который либо взял себе карту, либо стал партнером. Если у вас нет этих карт уже, то вы получаете 17 евро за приглашение. Дальше третий бонус. Это бонус за личную рекомендацию. То есть стартовый бонус он называется. Раньше, ну кстати, был только в течение одного месяца, сейчас его сделали навсегда. То есть, например, если вы бизнес и пригласили человека на пакет бизнес, вы получаете 89 евро. Кому это прикольно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если вы, например, сами на пакете Black и пригласили человека на пакет бизнес, вы получаете 71 евро. То есть идет небольшое обрезание. Да? Поэтому, конечно, выгоднее всего быть на самом большом пакете. Угу. Круто, круто. Согласна. Очень круто. Стартовый бонус. То есть, просто приглашаешь человека и сразу зарабатываешь. Экстра бонус действует только первые 30 дней. Если вы приглашаете 4 человека на Black Extra, вы зарабатываете плюс 200 евро. Вот Артем Плешков уже пригласил за вот первые 3 дня 4 человека. И на следующей неделе ему начислят этот бонус 200 евро. Круто? По-моему, очень. Такая плюшечка. Плюшечка. Есть у нас командный бонус, это когда мы работаем командой. То есть для меня вообще очень важна команда, если для вас тоже можете поставить плюсики. Этот бонус, когда мы все работаем на результат друг друга, и у нас маркетинг-план бинарный. да. То есть что -то такое бинарный маркетинг-план, когда один за одним вы получаете бонусы. Он очень непросто высчитывается для тех, кто в теме, я скажу 25% с меньшей ноги. Для тех, кто не в теме, ну, ребят, вот очень просто. Смотрите, например, вы пригласили 4 человека на пакет Extra Black и вы получили 642 евро за 4 человека. Из них бинарный бонус 102 евро. Если вы пригласили, например, 4 бизнеса, бинарный бонус 178 евро. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, это и неважно. То есть, как этот бонус считается, могу вам сказать только за себя, что... На этой неделе я получила 2,953 евро за неделю. То есть выплата конкретно мне 2,953 за неделю. Из них 2,400 – это бинарный бонус. Вот, в общем-то, все, что вам нужно об этом знать. А Следующий бонус – это матчинг-бонус. А что это такое? Это когда вы пригласив человека, заинтересованного в его доходе. То есть не просто, чтобы он принес вам денежки и там, кинуть его, например, да, или работай как хочешь, а чтобы вы помогали этому человеку зарабатывать. То есть я заинтересована в росте каждого из вас, потому что все, кто здесь присутствует, это моя команда бизнес-профи. Почему я заинтересована? Все очень просто. А С вашего дохода я получаю процент. Не просто с оборота, а с дохода. То есть что это значит? Знаете, есть компании, в которых, например, если у тебя один человек лидер, да, и один человек у тебя прям догоняет тебя и стал круче тебя, то ты с него ничего не зарабатываешь или зарабатываешь сущие копейки. Кто знает такие компании, можете поставить плюсики. У нас такого нет. Например, если в какой-то момент Артем меня перегонит по обороту, по, там, по званию, по статусу и так далее, я буду только хлопать в ладоши, потому что с дохода Артема я буду иметь 25%. И в зависимости от того, на каком вы пакете, эти проценты разные. То есть, например, если вы на пакете Black Extra или Business, то вы имеете матчинг-бонус, то есть бонус с дохода до пятого поколения. 25, 20, 10, 10, 10. Вот кому нравится этот бонус, я обожаю этот бонус. Честно, я только ради него пришла, потому что... В интернете, когда мои люди стали зарабатывать в интернете, которые обучались у меня инфобизнесу, интернет-маркетингу, а я ничего не получала, меня прям, думаю, вот, ну вот, я их учила, учила, да, работала, работала. А здесь даже ты можешь ничему не обучать, То есть просто пригласил человека, человек крутой, и, это, и он зарабатывает, и ты зарабатываешь. Это очень большая сумма получается, да, да, да, да. Это пассивный доход. Есть квартальный бонус, это в зависимости от квалификации. То есть у нас есть квалификации White Capital, Green Capital. Вот есть сейчас квалифика... вторая квалификация, это Green Capital, а третья Blue Capital, ну и так далее. Да? То есть у нас есть квалификация, это как раз таки тоже высчитывается по бинару. Сейчас не буду на этом концентрироваться. Итак, еще раз, ребята, да, то есть вот такая экосистема для тех, кто тут первый раз, еще раз вам напомню, клиенты становятся партнерами, используют а, онлайн-шопинг, мобильное приложение, нашу платежную систему, а, Digital банк на системе блокчейн, и вот это все, это и есть Винвин People Capital. То есть винвин People это не просто кэшбэк-платформа, это не просто какое-то приложение, это не просто партнерская сеть, это все вместе. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. То есть здесь многогранный бизнес и пассивный доход, и активный доход. Хочешь активный доход, приглашай партнеров. Сейчас самое время стартовать, потому что рынок вообще свободен. Города практически все свободны. Везде, в любом городе, собирая презентацию, рассказывая о компании или просто рассказывая своим друзьям, люди тебя будут спрашивать, а что это? И ты будешь удивлять людей. И когда ты приносишь что-то новое, бывают люди сумасшедшие, которых, вот знаете, когда говорили, что несколько лет назад, что, в телефоне, что у нас будет в телефоне будильник, календарь, и записная книжка, и компас, и все на свете, многие могли только покрутить у виска. Да? Вот, вот вспомните, если бы вам 10 лет назад сказали, что у вас будет такое чудо в кармане, или помните вот этот мем из интернета, за что бы посадили бы психушку, да? позвонили бы, ты где? Я в лесу. Вот кто в это мог поверить? Фактически никто. То же самое и сейчас. Вот вы меня слушаете, и у вас есть два варианта. Первый вариант, вы можете сказать, бред, нас тут разводят на деньги, я хочу выйти отсюда херня, это не работает, или как я это буду предлагать, или кому я буду рассказывать, и куча там страхов в голове и так далее. А можете взять, стать дерзким человеком, который меняет этот мир, который создает, и не то, что создает, он несет новые технологии в мир, обучает людей умно потреблять, дает возможность бизнеса под ключ, дает возможность человеку грамотно инвестировать, самому разобраться в инвестициях Вы можете стать вот тем самым сумасшедшим, который, знаете, есть два типа людей. Одни люди катят этот мир, да, а другие кричат, о боже, куда этот мир катится. Вот вы к какой категории относитесь? Если вы относитесь к тем, кто катит этот мир, прямо сейчас обратитесь к тем, кто вас пригласил. Если вы попали сюда по моей ссылке, вы можете обратиться лично ко мне, написать в личку. И начните управлять деньгами прямо сейчас. Зарегистрируйтесь хотя бы на площадке, посмотрите что у нас за платформа, а, вот, а, посмотрите, какие магазины, и а, если вы уже готовы стартовать на какой-то из вариантов, проплачивайте прямо сегодня пакеты, давайте с вами строить бизнес. Через 10 минут у нас как раз-таки обучение для партнеров. Я три дня назад был на вашем месте, и уже спустя несколько дней уже отбил свои вложения, просто я пригласил 4 человека, и они вошли на бизнес. Артем, ты сильно устал от того, что ты это делал? Или наоборот, у тебя еще больше энергии появилось, в двух словах скажи. То есть на самом деле бизнес очень простой. Что нужно делать? Рассказывать людям, делиться с ними классные возможности, своими результатами, а, своими результатами, приглашать их на подобные встречи, либо офлайн, либо онлайн. И плюс у нас есть в команде а, система обучения. Ребята, вот если вам нужна система, вот кому сейчас страшно, вы хотите, но вам страшно, поставьте плюсики. А вот в моем, в моем окружении таких людей нет, кто бы мог 900, 900 евро заплатить, а вот в моем окружении люди не пользуются интернет-магазинами, а я вообще не знаю, кому предлагать, а как предлагать, а что делать и так далее. Вот Есть такие страхи? Ну, поставьте честно плюсик, я знаю, что есть люди, которые даже плюсик поставят страшно, вдруг их увидят-то. Вот, ну, вот, ребят, на самом деле, ваша задача – это принять решение для себя Присоединиться к команде. Наша команда не просто так называется бизнес-профи. У нас есть планерки, у нас есть система. Я сейчас вообще разрабатываю 90-дневную систему включения человека в бизнес. То есть, что вам нужно делать в первые 90 дней, чтобы сделать этот бизнес классно. У нас есть обучение от компаний, у нас есть поддержка вышестоящих кураторов. То есть, если вас пригласил, там, например, кто-то из моих людей, да, вы знакомитесь со всеми остальными и мы работаем работаем командой поэтому ребятушки дорогие мои участвуйте присоединяйтесь к команде обратитесь к тем кто вас пригласил партнеры если вы видите здесь своих приглашенных не ждите свяжитесь с ними сами если есть у вас вопросы партнеры на них с удовольствием ответят и кто кстати уже принял решение и хочет поставьте плюсики Просто вам, может быть, осталось решить вопрос деньгами. Или, например, вам, у вас есть какие-то там вопросы, которые вам хочет персонально человек, у которого, там вас пригласил. Да? Поставьте плюсики, кто уже с нами. Евгения. Добро пожаловать. Давайте похлопаем Евгений. Правда, не знаю фамилию, но э, добро пожаловать в нашу команду. Ну что ж, я на этом буду с вами прощаться. Я на этом буду с вами прощаться. Если вам было полезно, да, хотелось сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, найдите меня в Инстаграме, вот, найдите нас по хэштегу бизнес-профи. Можете посмотреть, какая у нас команда, да, и обязательно обратитесь к тем, кто вас пригласил сегодня. С вами была Екатерина Терехова, до новых встреч и пока-пока!